И вот это стаканчик Но ведь если бутылка, зачем? Очередной... Очередной субботний день Сейчас мы ждем вининика Вининика Вининика Виновника торжества и именинника нашего, которого все еще нет, а который нет. еще не факт, что придет. Да, он обещал. Он обещал, а, но Антон сказал, ему может ему, быть. Он, подарок, в он... подарок принесли. Подарок принесли. принесли. принесли. Подарок Хоть принесли. Не подарок, забыл, подарок, подарок. Подарок. принесли, Конечно. да. да. Ну давай, косячься. Косячься? я не хочу косячка. Нормально, сейчас с подарком. Ошибся, Ладно, с сейчас, так короче, давайте начнем разминаться. разминаться. Вот видишь, правильный. Правильный совет дали нам. Держите, давайте начнем разминаться. Давай, давай. Я потом уеду и у меня станет больше вещей. Так я зарабатываю деньги. Если кому еще надо вещи положить, в сумку мою, то пожалуйста. Бесплатно даже. Ты... Я... Два. Я могу. Один раз Два максимума. А ты не каждый пару раз помнишь? 2-3 сможешь? А, какую максимум я просто скажу? 30? 15, 15, 16, 17. 18, on 18, 18, 15. 17, 18. Ребят, вы чего? 30? 30. Я Я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, 15, 15. Понятно, ладно. Он на самом деле нас а отвлекает, 10. пока думает, что будем делать. Не, я знаю, что будем делать. Я думаю, кому то количество. делать? Так, в общем, ну с этим парнем ты же займешься. Ты займешься. Я буду тренинг. Ну ладно, и да. Управлять да, людей. Базовый. Вот а соревнованием. Вот смотрите. Уже не надо. Тот, кто уже не едем в Казань. Вот. едем города. в Казань, да. Смотрите. Спасибо Министерству спорта. Тот делает, 15... которая переносит мероприятие просто вот за пару. Кто делает 15 и более, тот делает подход 10. На По будни подходе 10. Ага. -а -а. 10 раз. То есть а -а -а. 60% от максимума, условно. 10. Ну, не надо, давайте. Волшебный математик атакуем. Ну, хорошо, все... хорошо. Сегодня все по древнему без математики. Без До того, месяца, как люди, все... да, открыли проценты и дроби, да, да, хорошо. В общем, те, кто делает за 20, делают по 15. Кто делает 30? Я сказал, кто делает за 20. А, все равно 15? Да. То есть okay. 50%. Окей. Okay. Блин. <связывая> ну он даже не больше 7,5 дней. Поэтому округлим до приятного числа 10. Она делится на 2, на 5, на 6. <связывая> вот. Само на себя. <связывая> <связывая> Какое хорошее число. Оно 0 недель. Ну и а вот. А <связывая> отдых сколько между подходами? 2 минуты. 2 минуты. Вопрос был. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 15. 30. 30. 30. Давай. 15. Не жвись, ну че ты. 15. Ладно, 30 в Это глубокий метод, да? 40 максимум. 40? Ну, на 100. Да. Ну, зря ты просто, да? Сами они интересуются, кто сколько делает на скобом на брусе да. То что мы решили разделить 25 боков на турнике, те, 5 на брусе 10-15, Те, кто делает 100, 5 10. на турнике, 5 на брусе Те, кто делает 30, не <къех> кусил Делают 20 Кончились где <къех> Те, кто делает 40, <къех> делают 30 Короче, делайте где-то 60% от максимума а те, кто делает... Что такое, это? Сань? Нормально, нормально Не переживай, Марин не с белыми сражаемся. Победи! Тяжело, Санька. Потому что слишком мало отдыха даешь, слишком нагрузки нагрузку. не спрашиваешь, остановитесь. Отдохни побольше, сейчас походи. Выпей чайку. Выпей чайку, на самом деле, полегче стало. Слишком резко нашу. Сердце не справляется с нагрузкой. Сердце не справляется с нагрузкой. Надо сами спасти, пожалуй. У тебя есть этот трек? Нет. Нет. Поэтому Поэтому салат будет Сань, как тренер? Плохо. Почему? Просто мне плохо. А, а так вроде плохо. хорошо. Да, ты с кое не было проблем с авторскими правами. А зачем он там тогда бежал? Вот какая логика была? Надо было здесь убежать, да? Сейчас музыка из Терминатора продолжает. ту Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. тебя. Подарок. Скраснём. Да, подарок. я еле успел. Я очень бежал. Еле Здорово. У вас вывеска не горит. Здорово. Нам нужна толстовочка. Какой размер вы его? Цель или Элька? Элька, наверное. Элька. Думаешь, Нет, Эль. Где они? Эль, наверное, не Эль. Крутой коричневый молоко? Эльку? Думаешь? Или Эксельку? Я маленький. Ты, Ты маленький? Сайт... Ну, Элька, я думаю. Или Экселька? Эльки, наверное. Не, думаю, подойдет. Ну, не подойдет. Ничего страшного. Тихо! Надо его поднять. Ты не смотрел, да, фильм? Я смотрел, но я его так. Ты сможешь, давай. Давай, ты сможешь. Только отойди, Я во Давай, не Мне вот так вот хватает. О! Это дерево! Скажи, ты не Я гендер! Я заглебался это. А, а теперь выглядели. отходите.